Итак, давайте рассмотрим, из чего состоит люверс. Основная его часть, и, ну, как бы, это втулка шайбы, которая является лицевой частью люверса. И сверху одевается шайба, которая ну, одевается на люверс и опрессовывается с помощью пресса, либо какими-то другими подручными инструментами. Иногда, когда ткань тонкая, желательно использовать для укрепления уплотнительные кольца, которые выглядят вот следующим образом. В этом видео мы будем люверс устанавливать с помощью пресса. Это наиболее просто, быстро и качественно. Люверс мы будем устанавливать на кусочек вот кожи. Для того, чтобы установить прессом люверс, нам потребуется насадка. Насадка для установки люверса выглядит следующим образом. Вот одна часть, которая, это нижняя часть, на которую одевается сама втулка, она имеет вот такую, такую форму, и вот эта часть, выступающая, она подвижна. Это требуется для опрессовки. И верхняя часть... Которые служат для прессовки. Давайте. Вот нижняя часть устанавливается в пресс. И верхняя часть, она просто вкручивается. Для того, чтобы люверс установить на материал, нам вначале надо сделать в материале отверстие которые чуть меньше диаметра втулки. Для начала с помощью пробойника сделаю маленькое отверстие. Теперь с помощью ножниц немножко его расширю. Вот. Вот, э, лицевая часть это э, часть, которая шайба с втулкой. Поэтому берем, просовываем с лицевой части клюверс. Вот так. Мы установим еще и уплотительную шайбу. Где-то тут она у меня. одеваем уплотнительную шайбу и сверху шайбочку просто вот видите, вот такая конструкция теперь вставляем вставляем и опрессовываем Все, как видите все у нас получилось качественно и аккуратно удачи вам успехов во всех ваших начинаниях до свидания